всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео мы продолжаем тематику автоматизируя это и рассмотрим такой плагин от фирмы waves который называется real и это такой скажем плагин модуляции который позволяет немножко сделать такой эффект хоруса но таким скажем так ручным методом то есть здесь за основу взята алгоритм с пишущими и считывающими головками как на старых пленках и ну например это на и Road, это плагин из серии и Road studios и там использовали такой метод чтобы создать такую некую искусственную задержку и за счет этого делать э, такой хорус эффект я этот плагин поставил на синтезатор э, вот так вот он звучит сам по себе без плагина Я отключил э, всю модуляцию на самом звуке, чтобы она нам, на, нас не сбивала. Э, и послушаем, как теперь звучит Real дети сам по себе. То есть у нас здесь есть Source, это как бы исходный звук. И IDT, это вот эта, собственно, пишущая головка, которую мы можем замедлять или, наоборот, ускорять относительно основного сигнала. Таким образом, мы как бы расстраиваем по времени копию сигнала. И плюс у нас еще здесь есть функция vary speed, которая как бы еще и дрожит. То есть она туда-сюда, вокруг вот этой считывающей головки, скажем так, варьируется за счет этого такой дополнительных хорус-эффекта. То есть вот мы можем вручную ее сдвигать и э, можем, э, собственно, настроить вот здесь LFO, который будет управлять вот этим сдвигом. То есть можно настроить такой интересный хорус-эффект, который, ну, реально по сути контролируется вручную также здесь есть панорама то есть можно source исходный сигнал спанорамировать куда-нибудь там левее а вот этот сигнал уже измененный правее либо их оставить посередине то есть это уже разные варианты и также можно здесь включить драйв драйв как исходного звука так драйв и, и только вот этого задержанного звука, то есть хоруса то есть мы можем исходный звук оставить нетронутым а драйв оставить Uh, таким вот, uh, ну точнее, повторы сделать таким более грязным. Давайте попробуем разные варианты. Я uh, <coughs> не просто так взял этот плагин именно для категории автоматизирую это, потому что здесь, по сути, реально можно очень много чего автоматизировать, uh, настроить разные параметры и, по сути, добиться реально интересного хоруса, который еще и управляется в реальном времени. Uh, по поводу реального времени сразу скажу, я уже назначил каждый из основных вот этих вот параметров на те или иные ручки в smart controls а эти ручки привязал к своему внешнему контроллеру. То есть я могу на контроллере в реальном времени какие-то параметры менять. И вот они будут на плагине тоже меняться. То есть это очень удобно. Вот я привязал LFO-Rate, range Ну, мы сейчас все это будем пробовать. Position, то есть те параметры, которые, как я посчитал, можно реально автоматизировать, и в этом будет смысл. Мы сейчас это попробуем сделать все в реальном времени. А, то есть я буду крутить, а, скорее всего, ручки на своем контроллере, чтобы как-то все это было более живо. И посмотрим, как будет от этого меняться звучание. Давайте для начала поставим какие-то некие базовые настройки, от которых будем отталкиваться. А, Какой-нибудь интересный звук попробуем поймать. А, то есть, к примеру, я поставлю Source посередине, чтобы у нас сигнал был при этом э можно также здесь настраивать громкости относительные э вот этого повторного сигнала относительно исходного э Сразу скажу, что здесь входной сигнал сразу суммируется в моно, потому что здесь подается как бы моносигнал, и к нему еще подмешивается в стерео, ну не в стерео, точнее, тоже моно его копия. И мы уже их в стереополе можем расставлять вот этими ручками. То есть, у меня здесь сам синтезатор изначально был в стерео, но он вот здесь суммировался в моно. И к этому моносигналу добавляется монокопия, копия, которую мы расстраиваем по времени. То есть поэтому звук такой стал более узкий, но зато мы можем потом source и вот этот собственно задержанный сигнал расставить по панораме и сделать обратно стерео, но уже такое измененное. Соответственно чем быстрее я кручу вот эту ручку или варис спит например на контроллере. если взять то тем будет так более заметен этот хорус эффект.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 А также узнайте о подарках которые ждут каждого купившего пожизненный доступ не откладывайте обучение на потом начните прямо сейчас попробуем э, поиграть с разным параметрам здесь также есть еще сама позиция то есть насколько сам вот этот сигнал за, за, задержан то есть у меня вот назначено это на отдельную тоже ручку соответственно чем они дальше друг от друга тем естественно больше эффект хоруса так как задержка больше ну и также это получается такой некий дабл эффект то есть когда мы перемещаем позицию и когда мы перемещаем варис спид, мы по сути такой делаем двойной хорус то есть мы сперва перемещаем как э, сам, сам задержанный сигнал, так еще и его отклонение. То есть у этой головки получается вообще двойное, двойное воздействие. Сейчас я кручу две ручки сразу. Внизу это видно на Smart Controls. Давайте послушаем. range это насколько у нас а, вот эта м, плавающая головка будет а, все отставать по времени, то есть, точнее, то отставать, то опережать, то есть изменение просто по времени в, вариации а, сильно, наверное, не стоит увеличивать, потому что звук такой становится очень неестественный. Видно, что она прям дергается очень сильно. Ну, то есть, тоже скорее для каких-то спецэффектов. То есть, если ускорить рейд. Поэтому это не очень музыкально, поэтому я ставлю range где-то на единицу, наверное, в самом начале. А вот уже скорость LFO рейд буду ускорять. То есть так вот этот эффект хорус у нас становится более явным, когда большой рейд, и более плавным, когда у нас маленький рейд. Так, ну я сейчас в несколько заходов пропишу на что этот квадрат э -э, изменений. Я сперва буду регулировать параметры вариспид и вот этой самой головки плавающей. А потом э -э, пропишу изменения LFO и потом пропишу изменение панорамы. Так, ставим режим LATCH. и запускаем воспроизведение так цикл не буду ставить сейчас попробуем то же самое сделать с панорамой. Так сейчас я немножко не то сделал, а не те параметры, которые хотел я изменял. так это я удалю. это я тоже удалю. Так, панорама у меня это первые две ручки. Так, вот с них и начнем. Так, и попробуем э, поменять чисто скорость ЛФО постепенно. Также у меня здесь есть еще параметр э, drive, но я не буду сейчас его прописывать, просто в реальном времени во время воспроизведения попробуем его поменять. Вот у меня есть отдельная ручка drive для исходного сигнала и drive для повтора. Вот, в принципе, такой получается такие эксперименты. То есть можно сделать реально очень интересный хорус эффект. То есть, если это все делать не на бум, как я сейчас делал, а как-то более продуманно и спланированно, можно действительно сделать интересный хорус, который со времени меняется. То есть он не стандартно работает, как любой другой хорус, который просто поставил, настроил один раз и он работает. А как-то виды изменять. То есть можно изменять диапазон. Насколько у нас отличается вот эта копия сигнала, можно изменять э, еще вот эту вариспид вот, uh, сам, то есть насколько он чуть-чуть варьируется в реальном времени. Далее можно изменять скорость вот этой вариации, э, панораму исходного звука и вот этого дабл трека, скажем так, искусственного. А, ну и, в принципе, наверное, все. То есть это то, что можно реально прописать в автоматизации. В драйве я лично смысла не вижу. А, то есть я, мне кажется, что драйв — это такая вещь не для автоматизации, а больше для какого-то такого начального выставления, если вы хотите чуть чтобы звук был более подгруженный. Ну, например, для этого синта это не очень подходит, но для вокала, может быть, было прикольно так чуть перегрузить звук, чтобы он такой был более винтажно звучал. А, вообще, эта машина использовалась именно для создания таких дабл треков, чуть подгруженных, то есть, когда у вас есть исходный звук, и вы из него делаете такой как некий дамбл. То есть, получается такой хорусный голос. Это использовалось раньше, особенно там, в 60-е, 70 -е на вокале часто такая методика. Но я решил это попробовать сделать на синтезаторе, потому что на таких синтезаторах хорус эффекты очень популярны. Вот. Но если базовый хорус немножко скучно звучит, то здесь можно все это варьировать и прям сделать так, что весь трек у вас, по сути, будет звучать разный хорус за счет автоматизации. Что тоже очень интересно. Вот, соответственно, э, из панорамы, точнее, из э, автоматизации здесь вижу ручки панорамы подходят для этого дела. Естественно, вариспид, естественно, положение вот этого дабл трека искусственного, э, изменение рейд, э, LFO range, Ну, не особо вижу смысл, только если делать э, такой некий шумовой эффект. В итоге получается из восьми параметров, ну, где-то 6-6. 5-6 параметров получается можем реально автоматизировать драйвы, я смысла не вижу также можно поиграть конечно с громкостью то есть переназначить вместо драйва сделать изменение громкостей поиграться с относительным балансом между исходным звуком и его Uh, вот этой запоздающей за версии, возможно, тоже будет интересно, но в целом остальном как бы больше здесь автоматизировать особо нечего. То есть, ну, в принципе плагин очень интересный, советую uh, им пользоваться, uh, если он у вас есть в арсенале. Uh, Интересный плагин, потому что обычные хорусы, я говорю, бывают очень так, либо в миксе теряются из-за того, что они слишком одинаковые, линейные, и слух уже перестает их воспринимать в миксе, а вот за счет таких вот каких-то изменений, которые можно прописать э, для разных частей песни, более, например, или более плавные, э, таким образом можно добиться реально очень интересного хорус эффекта либо опять же сделать какой-то интересный double трек на вокал то есть если у вас есть вокал который записан одиночной дорожкой можно с помощью такого трека сделать такую скажем double трек к нему подмешать искусственный который еще и будет постоянно меняться то он будет сильно отставать от оригинального то он будет чуть ближе к нему то есть таким образом вот этот эффект дублирования и хоруса будет со временем постоянно видоизменяться то есть тоже достаточно интересный эффект ну что... Если у вас какие-то остались вопросы или пожелания или какие-то идеи касаемо этого видео, пишите в комментариях обязательно, не стесняйтесь. И если у вас будут какие-то еще идеи по поводу, какой плагин мне попробовать вот также потестировать с точки зрения пригодности для автоматизации, то пишите также свои предложения. Я с удовольствием их рассмотрю и попробую, если у меня этот плагин есть в наличии, попробую с ним поработать для дальнейших видео. С вами был Дмитрий. Всем успехов в творчестве, экспериментируйте и достигайте отличных результатов. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока.